Да, вот там где-то. Где где где а вот еще есть. Это на, на нырялось. Здесь колючки аккуратно. Здесь тоже вертолеты сорятся. Ах там покиньте вот ванок Че, у живона похотите? Да, мама, прикинь на таких ванах, брык отпасть кому-то слабо. Ну и че с ума что? <свят> до сукопы доплыть, и то вряд ли. Да, кстати, маленький какой-то Дельфинар ага. Вот дельфинар Очень маленький Очень маленький совсем. Вот Где трибуны, видишь, под козырьком ну вот, прямо смотри да. Тубчик пойдешь дальше?